Блять! Приветствую всех любителей видеоигр. Вот мы и продолжаем игру Атомное Сердце. Неожиданный поворот, конечно. Ну, что поделать. Ладно, будем валить. Будем бежать быстрее. А что еще делать? Иначе нас просто отпинают, как щенят сейчас. Так, вот это дело мы, естественно, обрубим. Так, а подождите-ка. А да, раз сейчас. А, нам же еще в 12-й что США постоянно вводят санкции против наших гражданских роботов. Зачем они так поступают? Подозревают что-то? Разумеется. Определенные опасения у американских спецслужб имеются. На то они и спецслужбы. Испытывать опасения по вопросам безопасности своей страны – это их работа. Но ведь у них нет никаких конкретных доказательств. Значит, и оснований тоже нет. Совершенно нет. Именно потому предатель Петров и устроил этот сбор. Хотел показать всему миру, что у наших мирных роботов есть боевой режим. Это уже понятно. Но в США этого не знают.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 Блин, на самом деле, то, что они обсуждают, это реально прям максимально логично. Максимально правда, блядь. И теперь я очень сомневаюсь в том, что Сеченов выступал с какими-то ультраблагими намерениями, если честно. Но! Тут уже все-таки как подрассудить, если честно, да? Я, кстати, почему его не убил в тихую? Потому что это самое. Хочу энергию немножко восстановить. Плюс мне показали то, что можно... ну сундук. То, что надо выпить, короче, пару водки, пару сгущенки, пару энергетиков. Короче, когда будет босс, тогда будем надо этим думать. А сейчас мы, наверное, откроем полигон в больничке. У для этого нужно наверх залезть. Для этого нужно сначала залезть наверх. И как нам это сделать? Так, здесь ли полимер, понятно, нам не дадут. Ну и что тут? Давайте сюда, иди, иди, иди, иди сюда. Что-то очкошки? сломался сразу. Ага, там сохранение. Кстати, пойдем сохранимся, потому что если меня сейчас убьют, будет... будет вообще не сахар. Ну, пришлось мне, короче, отказаться Не понял. А, пришлось мне отказаться от шумоподавления. Я думаю, вы уже понимаете, почему, по какой-то всей причине простой я так поступил. Может быть в полигон можно будет после больнички попасть Но я сначала осмотрюсь Все-таки Прежде чем заходить внутрь Нет, походу Ага Ага Ага Они там застря... Ну, надеюсь Нет, значит в полигон можно попасть и до Давай-давай-давай-давай, переключайся Так, Отлично Прыгай. Отлично. Красавчик. Так, дальше что, сюда сразу? Отлично, вообще красота. Сильных-то, в принципе, и заморочек не пришлось занимать. Тут и врагов-то не так много. А что еще поделать? Да, так, смотрите. А, не знаю, я бы пошел по сюжету, но... Но-но-но. Но полигоны зачистить, получить сразу прокачку и прокачаться. Но что я буду прокачивать? Интересно, что... У меня же вроде все на максимуме. Блин, подождите, подожди, что мне даст этот полигон? Подождите. Где тут карта-то, блядь? Полигон 12. А, -а, а точно, я же за рефлекторным лезвием. И для калаша... Ой, да тут столько всего рефлектор... Ой, да тут столько всего. Да тут надо процентов все это получать. Значит, не зря я все-таки решил За этим делом пойти Так, полигон 12 Отлично, эту штуку мы откроем Это хорошо Так, еще камеры будут? Одна только камера и все И все Блин, ну так неинтересно Так Блин, Главное не разбиться, если честно и то она внизу. А, тут, кстати, Липолимерка. Понятно теперь, понятно, почему он так стоит. Так, ну погнали в Липолимерку. Тихо, сука! Ладно, хоть живой остался, и то спасибо. Ну, пойдем спустимся. Может, что интересное найдем. Так, ну здесь выраженная. Я, который надо экономить бы аптечки, хоть чуть-чуть, хоть когда-нибудь, хоть иногда в жизни. Я экономию аптечек, да вы о чем? Так, там цветки. Отлично. Блин. Еще этого мне здесь не хватало. Цветочный базы так, где ты, тварь? Ага, ага Ага, конечно, конечно Прям так сейчас Вот, я все это дело и разрешил Так, еще есть цветочки? Блин, да что-то здесь Просто мы их сразу от них избавимся Откуда ты вылетел? я тебя пойми, я понял так, это, наверное, проход в полигон, да? Бля, это что это реально проход в полигон? Блин, да ладно, я там сундук пропустил. А еще фиг знает, где я подымусь, надо за сундуком вернуться сначала. Давайте тогда обрубим все электричество, подождите. Ну, чтобы роботы не так работали. Все равно ее починить за какое-то время, правильно? Правильно. Так что, что я сейчас заморачиваться с тобой? Отрубим сейчас все просто и все. И, может быть, у меня потом проблем будет меньше. Да ли ретранслятор. Мне двери никакие открывать не надо. Так, где-то тут, да, сундук пропустил? Стоп, я же где-то видел сундук. А, вот. О, все вырубил. Сейчас они полетят ее чинить. Да? Ну и заодно. О, как она близко, надо запомнить. <коспалит> ну, я не мог пропустить полигон как-то, минимум. Так, теперь смотрите. Сейчас мы сломаем систему. Мы сейчас заставим их полететь за мной. В помещении они просто навсегда застрянут. Вот и все. Человек всего трое, да? Я сейчас реально сломаю всю систему. фигам собачью. Почему-то сундук не отобразился как сундук. Но это ладно, это все мелочь. Так, но больше туда чинить не летят, ребятки. А это уже Хорошо. Еще полетят? Ну ладно, он-то на базу полетел, наверное. Или все-таки чинить? Да не, они вроде все за мной летят. Отлично. Теперь смотрите, как мы поступаем. Ой, какая то музыка началась страшная. А теперь мы заходим сюда. Майор, оружие, а, а чем мне качать-то? У меня по ой, а у меня по-моему все есть. Мне пока нет смысла что-либо качать. Ну все, там, пацаны сейчас застрянут, а я потом просто на лифте подымусь. Он же будет работать? Скажите, что будет. Отлично. О, интересно, последний ли это полигон в серии? А, какая приятная музычка. Ну, да. Мне так нравится. Мне даже говорить ничего не хочу. Приехали? Отлично. Первым же делом меня встречает чувак, катающийся чуть ли не раком. Отлично вообще. О, телевизор в телевизоре, телевизоров. Что, хотите посмотреть мультик? Но ну, я-то в принципе не против на самом деле. Ну ладно, ладно, ладно, я шучу. Настырные, да? Ну что поделаешь. Почему в таких пузах? Чем они вообще тут занимались? Кто их так поставил? Полагаю, машины стали так самостоятельным. Извращение. Посмотрите на это с другой стороны. Кухлы! Проявляется нейросетью коллектив, который, вероятно, получил доступ к образу мышления своих создателей. Вы видите в этом пошлость, а куклы, скорее всего, они ничего в этом не видели. Я и говорю, вопросы скорее к создателю. Вопросы скорее к тем, кто на это смотрит. Ха -ха. Налюбовались? Успели налюбоваться? Надеюсь, что да. Так, а че сюда пришел-то? Тут закрыто, тут закрыто. Куда мне идти-то? Это лифт обратно. А, вот не сюда. Блять, опять загадки. О, -о, О! Мои любимые! Загадулечки. О! -о, -о. Так, и что изменилось? Ага, платформа. Едем дальше. А что мне надо? Меня надо дверь открыть. А, так на ней просто кодовый замок. Ах, Ай, ты ж... Учи это пироги, твою мать. Да ладно. А чё это он не схватился? Я думал, я сломал систему, блядь. А эта тварь даже не схватилась. Ага, ага. Обратно опусти. Тварина, блядь. Я думал, все, козырно, отлично. Ой, физика предметов тоже хорошая мне нравится. Да, манекены стали бомбически Так, надеюсь, простенькие, да, замки? Отлично, это мой любимый, по-моему Самый такой простой Ой Виноват И тут давай тоже без цифр, без цветик Ваших цветных, блядь Так, подожди Вот так. Ну, тут хотя бы, ладно, не очень сложно. Пока что. Врагов вроде не наблюдается. Подождите, если машины сами так встали, то почему они меня не атакуют? Почему это вообще какие-то самые... Какие-то простецкие каждый роботы? В меру своей так, так, я понимаю, что каждый думает в меру своей испорченности. Но все равно. Ты же как бы сам об этом думал. Нет раз? Блин, а какой-то легкий полигонечки, прям совсем полигон, по-моему. Или я его прошел как-то неправильно? Или прохожу его неправильно? Или будет какой-то босс-файт, где я выпью пару водки? И пару сгущенки съем? И что я еще сделаю? Пару энергетиков, То есть, короче, всего попарим. Я, я по-моему, взял с собой, да? Ага. Вот так вот. Так, это вот так, да, делается? Ага, то есть у меня есть водка, у меня есть дина... Короче, э -э адреналин, потом сгуха, потом водка. Короче, у меня, ну, прям планы, прям планы такие нормальные, босятки. Вот здесь сейчас будет файт, отвечаю прям. Наташа, блядь! Хуячь, сгущенку. хуяч сгущенку. Хуячь, я тебе говорю, сгущенку. Не жалей. Натаха за мной бежит. Вообще неожиданный... Этот самый. И вторую звуку хуять. Так, ладно, подожди. Водку пей. Ох, тихо, тихо, тихо, тихо. -тих. Я, вижу, еще не, не нахрюкался. Там да, мне водка нужна еще одна. Ну, давай водочку. Пошла, водочка. Пошла, родимая, вторая. Отлично. Теперь, что у нас там еще? Давай, Динамо. Нет, стоп, давай капсулу адреналина. Отлично. Настаха, лови. От... Ох ты, блядь, я поймал. Так, что там еще? Давай еще одну капсулу длиной Да стреляй. Сейчас сначала... Ой, промахнулся. Ой, нифига, в него прицел ведет уже. Так, что у нас еще есть? Давай, электро. Тащивай. А что так мало-то? Ой, по, по мне садил на... Я даже, по-моему, протрезвел не, не протрезвел, не знаю. Патроны кончились. Давай, что там еще есть? Давай еще одну. А что пока дают? Давайте использовать. Так, что у нас еще есть? Давай... А, нет-нет-нет, загущенку нет, нет, то за что? Ладно, похуй. Перезаряжайся. Он их губ, наверное, съел, да? У, -у, у как по мне вообще жухает. Так, ну-ка, блядь. Так, ну эти ребятки хоть падают, и то Спасибо. А ты что еще не перезарядился, что ли? О, нифига, она тут ручками своими машет. Лови. Нравится, Нравится тварь? Вау, вау, вау, вау, вау. Сгуху, быстро. Так, подожди, а что сгуха делает? Объясните мне. Я забыл просто, честно. Так, ладно, а у нас всё кончилось, да? У нас всё кончилось. Тогда... Ну и возвращаемся к ракетингу. Единственное, вот так вот иногда буду делать. Блять, ты еще не перезарядился. А, у меня почти здоровье не уходит. Классно получается. Что-то урона мало-лада, конечно. Отлично. Фанатахи, ты вообще нормально бьет там сегодня. Ну, вроде бьет, ладно. Так, что у меня там? Блин, как они меня задрали, если честно. Пусть она вот на урон наносится. Ты будешь сегодня перезаряжаться? Лови снаряд Я напомню даже ханул снаряд Отлично, мне хоть немножко подействует Ай, не того вырубил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 Блин, у нас ставка такая огромная. Блин, я столько патронов ушли, уже. Мне еще вот эти мелкие бесит. А с чем еще стрелять? А там из автомата, если только. Ой, у меня сейчас разбор У меня жизнь еще устанавливается бодро. Если честно, я удивлюсь. Прям реально бодрю. Еще два патрона. А Лави на тах. Блин, промахнулся. Пацана. Очень зра. Блин, она из присела ушла. Отлично, попал. Перезаряжайся! Ну что ж ты тупишь, пожалуйста, я же жму Блин, это... Махать, так много урона. Не долетел. Да попади, попади. Отлично. Отлично, может еще одну дрянь. Отлично попал. Так, с чем бы еще? Блять, ну патроны на этот тратить мне прям вообще не хочется, если что. -то. О, я ее так до завтра буду лупить, походу. Так, ну тогда вот так вот сделаем. Отлично. Да реально до завтра я его так лупить буду. Ой, надолго. Так, подъем. Я сказал, подъем, пацаны. И вниз. Так, выше они как не работают, жаль это там, ну, как так нравится? дровосек совершенно дровосек, да ты этот дробабабаб ой, ты блять ой, надо отойти отсюда, надо срочно отойти а у меня еще жизнь до сих пор устанавливается представляете, как долго работает водка с этим, как вам как это там, с энергетикой Подъем. Да, ненадолго потелось способность. Ну что поделать? Ну зато! Я и водочку испытал. И я тут самый испытал как-то. Да сдохнет уже, блядь. наконец -то. Ну я прям думал, да, что так и будет, если честно. Прям вот честно, так и думал. Теперь пора собирать поживки. Без них я никуда не уйду. Вдруг на что-то не хватит прокачать А тут вон сколько всего Пришли тут, но выпились Мне в принципе нравится эта серия Натаха 2, то есть, грубо говоря, там сколько серии Или две назад мы сражались с Натахой Но ту Натаху мы как-то попроще, что ли, победили С этой посложнее, ну, как-то посложнее было На нее больше патрон ушел, тех же самых ракет Я еще и сгуху использовал Я использовал водку Адреналин. Только я не подумал, прежде чем использовать. Надо было это все все-таки постепенно немножко делать. Немножко головой не подумал, когда это делал. Но ничего страшного. Так, а мне куда? Мне, наверное, вот сюда. Вот я так думаю. Но я не уверен. Нет, я отсюда пришел. Да, вот я отсюда зашел такой. И мне, наверное, вот сюда. Да, мне вот сюда. Своего рода лифт. Причем, как они им пользовались, если они не могли им пользоваться? Никак. У них же не было такой перчатки. Как они тогда электричество подавали? С пистолета, что ли? Не, надо ну, так подрассудить, да? Они же тогда, получается, с пистолета его подавали. Эх. Так, ну пока прокачивать, в принципе, нечего. Блин, подождите, а где мой сундук серебряный? Блять, если его сейчас не будет, я порву эту игру. А, вот он, наверное, да? Стопэ. Куда, блядь? Игра вылетела. Какого хуя? Честно. Надеюсь, что звук все остальное останется, потому что я стоял на паузу. Я в шоке. Впервые. Ух ты, это что за полиагоналки были? Впервые у меня вылетает игра. За что? Почему и как? Вообще не понимаю. Кстати, насчет вылета. Патронов у меня не осталось. Так, то вот отсюда я пришел. Тут, ладно, тут идут эти самые. Все понятно. А вот тут моя награда. Сосать здесь или награда Тут моя награда Отлично, серебро Так, тут мы как раз получаем Прикладный коллаж. Но, ладно Вылет-то в принципе не опасно Я успел сохраниться Так, плюс крепыш, револьверный блок Заряжания Отлично Это мне пригодится в будет. Не зря я пошел Я считаю, что прям вообще не зря Возможно, это, кстати, даже последний полигон я думаю, вы, в принципе, логически понимаете, почему последний полигон. Потому что мне, в принципе, прокачивать в априори больше нечего. Так, что это даст нам? Ничего. Так, ну и что? Тебя надо вот сюда засунуть, нет? Сюда? Допустим. А сюда что надо засунуть. Ага. Ага. Ну-ка, дай-ка. Давай-ка встану. Так, встал. Хорош. И что сюда залез? Допустим. Допустим. Отлично. Хорошо, а дальше что? Ну вот залез я сюда. Да я и так, судя по всему, мог сюда залезть, да что то я не понимаю. А! подождите ну-ка. Допустим. А как дверь топит? Не понял. А что я активировал? Так, сначала мне допустим. Скорее всего, надо сделать вот так. А, да, Допустим После этого сделать вот так Ага Потом вот так что ты, изи, по-моему, нет? Лазить даже никуда не пришлось Ха -ха -ха, зараза Так, подождите, когда капущу? пущу. Подождите-ка. Так, а это что мне даст? Эта дверь закрыта в любом случае. Так. А там есть что-нибудь похожее? Да я что-то не вижу. Подождите-ка. Ага. Еще разокрутись. Допустим, еще разокрутись. Проход там открылся. Но здесь закрылся. Так, и как я должен поступить? Но даже так. Допустим, вот так вот я открываю. Она крутится. Опустить я ее не могу. Заскочить туда я не могу. Никак. Еще одни шарики не падают. Допустим... Мне надо сделать вот так. Ага. Я только что сломал все нахуй. Бля. Бля, да ладно, я сейчас только что заруинил все. Да, получается, блять, я не хочу Подождите, ну дайте я умру, ладно О, там, кстати Было проще умереть, если честно Чем загружаться, я просто не уверен Тут я точно загрузился Блин, а подождите, а как я тогда должен это сделать Если она туда не вставляется сама Там просто получается текстурка, типа, такая А нет, нельзя Хм Интересно. Так, чего-то еще интересного тут не видно пока Так, ну мы уже это все видели Мы это уже все получили Конечно, все очень хорошо Тут ничего не лежит нигде Ну пойдем Ну тут в принципе просто хорошо Ну, блядь, ты чего Так Сначала ты. Потом ты поднимаешься, допустим. Потом ты. Потом ты. Ты крутишься. Пока что одного раза достаточно. Потом мы тебя опускаем, допустим. Так, здесь каких-то энергоблоков я не вижу. Зато вижу, как подняться зачем-то наверх. Отлично, теперь я могу подняться сюда наверх. Так, там дверь закрыта. Там дверь закрыта. Нам нужно сделать так, чтобы она там была открыта. Потому что мне эту штуку еще с собой брать. Хорошо. Не-не-не, обратно. Обратно прицепляйся. Теперь мы лезем сюда, допустим Стоп, стоп, пожалуйста, остановись Хотя ладно, похуй Если я их не должен опускать Значит так и должно быть Так, мы это берем с собой Здесь опускаем, чтобы ее не уронить Как я, блядь, вообще умудрился увидеть здесь что-то такое Я в шоке, что я случайно решил залезть наверх Тихо. Только не разбейся. Так. Допустим, нам надо в любом случае, значит, что сделать. па Опустить, да? Листов. Или наоборот, не опускать. Я просто не понимаю, вот эта стена.. Если я ее опущу, то вот эта-то, скорее всего, подымется. Так, пойдем к самой. Залезть можешь? Держи эту штуку. Нет? Жаль. Так, погнали. Допустим. Отлично. Там стена опустилась. Но тут поднялась. Тогда зачем мне ее, пускай, ее забирать, если я могу просто ударить током? А, ну, а, ну потом я подвину это и, короче, заберу. Все, я понял. Короче, здесь надо просто кругами погулять немножко и все. Да? Да. Так, потом опять наверх. Отлично Забрать вот эту штуковинку Ставить ее сюда и дверь откроется Да, просто кругаляшечку навернул Так, надо сохраниться Надеюсь, игра больше вылетать не будет Тут я уж прям очень надеюсь Так, стоп, я что-то золотого где-то видел Я думаю, мне уже, блядь, леснилось, как говорится Отлично патрон для ПМ, только нафиг не нужны. О, кстати, электроблок энерговампир. Ух, наконец-то я все получил. Оружие! Первое, что мы прокачаем, естественно, аштет. и лезвие. Погнали. Увеличивает урон, увеличивает заряженный урон. Отлично. <coughs> Бонус энергии, урон, скорость атаки. Урон специальной атаки. Отлично. Урон практически максимальный. Бля, еще в девятый полигон бы. Эх. Ну, ладно. Крепыш. Ствол. Револьверный. Естественно. Конечно. Наконец-то по три заряда будем фигарить. Это радует. Ну, пусть будут самоводяжки, они меня устраивают. Так, прицелка. Пофиг, ствол, приклад. Погнали. О, секретное изделие. Ща-ща-ща. Секретное изделие. Предприятия 3826. Специальная разработка для отряда Аргентум. Позволяет вести более продолжительный бой за счет преобразования энергии, отдачи в энергию костюма. Отличная что. Урон, скорость прицеливания, отдача, точность. Урон при длительной стрельбе. Автомат Калашников на максималку. Отлично. Пистолет надо тоже улучшить. Энерговампир. Урон. при принаправляет энергию примерно батареи цели. Накапливает ее в емкость костюма. Бля бомба. То есть это прям, это заряженная атака, да? за место прицела, походу. Но мне нравится. Сейчас мы ее полностью прокачаем. Не хватило. Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. чего не хватает? что это? Блин, я только с босса что что там у нас было-то? Кассетник, магазин, ствол. А, кстати, насчет ствол-то. Не, мы оставим, вот прицел поставим Отлично Ну, в принципе, все Так, теперь поехали, первое Нет Понятно Так Ага Это реально замес прицела Понял ну, Да какой. о, не-не-не, все, все правильно Все правильно, все правильно Склад разбор, РР Две шестерочки закидываем Но три, ладно, три Это нахуй, это нахуй Две, нормально Сгуха, жалко, сгуха Это кончились Я парочку сгух возьму, с собой мне понравились Водка, фиг с ней Ну водка, ладно, тоже парочку возьмем Вдруг босс будет и опять выпьем Напьемся хорошенечко Так, опять веселые, интересные мультики Ну-ка Ух ты, блядь. Три снаряда сразу. Это? То, что доктор прописал. Вообще, мне бесит, что он как-то плохо все забирает с ящиков. Отлично. Так, mm -hmm. чем нибудь еще есть, где А, вот еще есть Блин, то есть если не навестись, он прям забирать не будет, по-моему. Что, предметы так из ниоткуда появляются? Мне так прикалывается со стороны. Блин, я что-то упустил. Меня так напрягает. И все пропало. Поход на улице. Ну и ладно. Так, значит, тогда пойдем на выход. Ну, в принципе, в этом полигоне не так много времени ты потратил. Так, патроны есть. Тут все есть. Тут надо зарядить. Так, а у тебя тоже, да, термоприцел? Ну, не такой классный, но сойдет. Надо будет посмотреть, она, сколько сильно она сосет. А что в случае чего можно будет использовать в комбо с этой штукой. Так, она не заряжаемая, понял. У меня энергия сама восстанавливается, да, походу? Я реально это прокачался, все Само восстановление, так скажем. Круто. Интересно, она только вне боя? А то я что-то просто не обратил внимания, мне казалось, что это самое. Что она так не устанавливается. Блин, мы так долго едем. Наконец-то, наконец-то Так, и где я вышел? Так, надо сохраниться Ну, я так и думал, что где-то в жопе выйду Прям реально в жопе Что, давайте протестим, что Ну-ка О, неплохо ну-ка Блин, очень даже ничего так Можно так просто их заставлять Стоять Мне нравится, классная идея Так Отлично, эту штуку вырубили По-моему, не урон вынесет Или мне только кажется Давай сюда свою энергию Блин, они, еще, они же еще и ломаются от этого Незаменимая штука Полезная, как швейцарские часы Естественно, они ретранслятор транслятор походу починили Кстати, блядь Ладно, нормально, живцы варил Нет, не починили Нет, не починили Отличная новость Но я потратил слишком много жизни ради того чтобы это проверить походу, да да они видите реально его не чинит потому что они чем занимаются они меня пытаются взять но я наглый да соглашусь я прям реально наглый я просто хотел посмотреть мне со стороны взял упал то есть в принципе камеры и так далее ничего не работает ого так хорошо это прям вообще великолепно типа лутай, лутайся не хочу так знаете что тут летают непонятно что о тут со мной так тут ничего нет пару врагов стоит это не страшно теперь это уж тем более что-то синеньким здесь горело да не показалось Да ладно, ребят, стойте, не буду вас фугать Так, я зашел Допустим Есть кто? Меня никто не примет О, бля Опа прикольпись Все нормально Не суетись Сверху знают, что делают Диман, я тут недели не проработал, а трупов на всю жизнь осмотрелся. С виду обычная поликлиника. Кто ж знал, что тут такое? Ага. А то, что это территория секретного комплекса, тебя не смутило? Зеленый ты еще в охрану идти. Хоть бы и больнички. Ты пойми, мы же не мясники эти, ученые, чтобы людей убивать. Мы просто следим, чтобы никто от них не сбежал. Все нормально. Вот они и опыты над людьми. Здравствуйте Клава, солнце Я все понимаю, но с каждым днем из Павлова Присылает все больше и больше заболевших Их много, а я один Моя команда с комара... все, все, все. Моя команда с комарохов Не считается, они никчемные врачи Давай так Я возьму у тебя самый интересный случай И буду надеяться, что остальных излечит Коллектив 2.0 Хотя какая тут Надежда они же горбаты. Каламбур. Представляете? Клава, действуй. Клава, из пучин Павлова поступают такие большие, что даже мой профессиональный интеллект ужасается и не желает с ними работать. Вскрытие показывают все более и более зверские стезания людей. И их все больше. Такими темпами к запуску коллектива 2.0, о котором столько говорят... П -п Просвещать будет некого Останутся только жирные, уродливые мертвяки Все как ты любишь, солнце мое Ты подумаешь, что мы можем с этим поделать Потому что ты же главврач А я пока вернулся к своим пациентам Потому что я гениальный диагности? Диагност диагноз, Гениальный диагностик, может быть? Диаг... Диагноз? Ну ладно, в общем, судя по всему, люди сходили с ума Либо сходили с ума, либо еще что-то в этом роде. Не умер, жив. Что? Вы кто? Вы что несете? Доцент да я из АПО. Неважно, важно, Захаров жив. А, у меня есть 80 секунд. Точнее, что-то у меня слишком много времени. 4 секунд, ну ладно. Какой Захаров? Ближайший соратник Дмитрия Сергеевича. Гений может даже посильнее самого Сеченова. Считалось, что Захаров погиб несколько лет назад из-за инцидента, но нет. Я изучил все документы и везде в самых прогрессивных исследованиях я следы его работы, его подчерки, если хотите. Я лично с ним работал, знал его манеру досконально. Едкие замечания, радикальные методы, всю его безапелляционность. Он точно жив, но остается вопрос. Если... Если он жив и до сих пор работает, то зачем кто-то это скрывает? Конспирология и догадки. Сейчас вообще не поймешь, кто жив, а кто нет. С Захаев к сожалению, не скорее Что всего, он? это как раз-таки друг Сеченова. И как же это он жив? Так, это мы понимаем, да. Конспирология... Так, и ладно, догадки. это мы уже Захаев. слышали. Что а, счастливо оставаться. Я понял, что ничего дельного мы сейчас здесь не найдем. Пойдем к следующему трупу. Надо все осмотреть, всех прослушать. начинается примерно через 7-10 минут после смерти. 3 -5 минут, 5-6 часов затем так, полное разложение около пяти лет. Что ты делаешь? Считаю, считаю, надо все просчитать тщательно. Во всем нужен точный расчет, детальные наблюдения, залог успеха. Я ученый. Я должен каждую минуту тратить на изучение окружающей действительности. Многих вы знаете, товарищ, кто способен зафиксировать процесс разложения собственного тела. Фух, а смысл? Ты же ведь даже записать это не сможешь. Что? Твою мать, точно Так, вы мне поможете Прошу вас находиться рядом со мной На весь период разложения Вести запись Вы справитесь, это недолго В текущих условиях примерно 535 650 дней С погрешностью на Хорошо, только за блокнотом схожу из-за вас я сбился Так, заново Блин, это же насколько у него реально поехал в целом крыша от всего этого там сундучок такой стоит. Тампон. Сосредоточьтесь. Внимание на разрез. Сейчас, сейчас. Сосредоточьтесь. Блять. Зажим, нить, живо! Так, что не делай. Полимер снова не всосался в ткани и создал патологическую полость. Такие кисты по всему телу. Чего там, блядь, хотят от людей добиться? Твари бездушные. <свист> Может быть и так. Это не ваше дело, товарищи врачи. Занимайтесь своим. Придавай, ведите следующего. Есть, товарищ подполковник. Полимер должен быть внедрён. Если нет, спасите кого сможете. И приберите тут. Судя по всему, это записи... Первая полимеризация. Товарищ дома, сегодня поступила пациентка из Вавилова. Мы с ребятами поспорили, что вы ее выберете для диагностики. Тут вся информация совершенно секретна. Вам понравится. А Аниелов... Ниелова, 24 года. Обширное поражение нервной системы неприродными ядами. Прогрессирующее разложение мышечных тканей. Затрудненное дыхание кома. Это наоборот, да? Да, это наоборот. Фурман, если ты проиграешь на этом бутылку Аварата... А то я, само собой, не могу отказать себе в удовольствие взять на диагностику кого-то другого. Но они и придется помереть. Кстати, выход выходит из-за тебя. Не суди строго, ты знал, на что шел. Фурман, скажи мне, ты болван, человек умирает. Неси, а на мне срочно. А не пиши мне трепетные весточки о том, что ты хочешь выиграть спорт. Ты врач, а не букмекер, чтоб тебя побрал, блядь. Да, это очень серьезно. Ну, это реально прям, прям вообще серьезная проблема Так, нам вниз О, -о, -о. а что это я, я тут показалось тело? Ну, они тут, в общем, вообще тут развлекались, как могли Фурман, у меня плохие новости Из глубин Павлова пришло сообщение В нем говорится, что у тебя маленький член А еще там собирается что дело не елого В, необходимо перевести в подземную лаборатории. Теперь этим страдальцам будем заниматься там. Слушай, важный и уникальный случай. А нам такое говорят не по зубам. Поставь пометку, наблюдается заторможенность, вообще нелегкая стадия деменции. В крови ничего не обнаружено. Пока что я не дам этим ублюдкам отобрать у меня пациента. Фурман, намечается проникновение со взломом. Ты со мной? Григорий, вы в своем уме. Павлов, хорошо охраняемый объект, все, что туда попадает, возвращается оттуда в черных мешках. Или, возвратившись, умирает у нас в операционной. Они уже забрали Ниелову А, вот теперь забирают Ниелова В. Этому никак не помешать. Даже если хоть какая-то надежда вылечить этих страдальцев, лезть в хорошо вооруженный комплекс, чтобы спасти две жизни, я в деле. А, кстати, возможно, это мы Нечаев и Нечаева. Ну, назовем это так. То есть нам дали новые, новые имена. Ну, такая маленькая погрешность числа. Фамилии, чтобы он ничего не понял. Возможно, это реально. я с... Ну, я и моя жена. Потому что мы, судя по всему, истории, поняли, Раз. что у него была любимая. Это что за место? В смысле, для чего нужен этот комплекс? Комплекс Павлов — это альбоматор всех прорывных изобретений предприятий 3826, относящихся к биологии. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. Можем От мистер, выведения я. новых пород сельскохозяйственных животных до создания космических технологий. Космические технологии? А разве луноходы создают здесь, а не в Челоме? Освоение космоса — это не только техника, товарищ мой. Да, безусловно, чтобы попасть на Марс, требуется космический корабль и марсоход. Но что потом? после того, как люди добрались до Красной планеты. То есть тут выводят животных для Марса? В том числе. Помимо выведения новых видов животных, пригодных для существования в марсианских условиях, советская наука ищет способы повысить человеческие способности к выживанию. Жабры, что ли, отрастить? Чтобы в газовом океане плавать? Газовые океаны на Юпитере. На Марсе запредельно низкие температуры и ужасающие по своим скоростям ураганы. Но в целом вы правы. Резервы человеческого организма полностью. Здесь мы по мере сил восполняем эти пробелы. То есть передовая медицина, новейшие системы жизнеобеспечения – это все отсюда? Именно так, товарищ майор. Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества, а теперь их нет. Очень жалко, что он не воспринимает те записи, которые читает. Светлые умы, но извращенное мышление. Ну, я вот об этом попал по красавцу. На еще тут труху. На труху. Следующий. Почти труху. К сожалению, у меня энергия кончилась. я могу из тебя выкинуть. Вообще красота. Вообще красота. А зачем мне мучиться, если я могу просто вот так вот сосать их жизнь? Пока бы тоже подразумевает. Под, под, под, ну, под Ух ты ж, блядь! Ух ты ж, блядь! Неожиданный поворот под такую эпичную музыку. Сейчас еще взорвется тварь. Да, сдохни, блядь. Да, блядь, да, ладно. А я сохранился, все хорошо. Как я умный. Да просто пизды Блин, я думал, там этого покажут. Виноват. Извините, что умер, я не ожидал. Чуть-чуть, прям совсем. Чуть-чуть. Я думал, мне еще хватает жизни. У меня еще музыка так громко играла. Что я подумал, что мне, ну, еще на удар я выжил. Это что за место? В смысле, для чего нужен так. этот комплекс? Комплекс Павлов это альба всех прорывных изобретений в мероприятии 26 относящихся к биологии. Здесь проводятся уникальные эксперименты, затрагивающие массу областей. От выведения новых пород сельскохозяйственных животных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 В том числе, помимо выведения новых видов живот, пригодных для существования марсианских условий, советская наука ищет способы повысить человеческие способности к выживанию. Жабры, что ли, отрастить? Чтобы в газовом океане плевать? Газовый океан — на Марсе запредельно низкие температуры и ужасающие по своим скоростям ураганы. Но в целом вы правы, резервы человеческого организма полностью не Сельскую побери силу, восполняет эти пробелы. То есть передовая медицина, новейшие системы жизнеобеспечения. Это все отсюда? Именно так, товарищ майор. Сколько же светлых умов трудилось здесь на благо всего человечества? А теперь их нет. Ой, блядь! Ну чего ж так меня напугало тут? Ну ёб твою мать, сейчас встанет тварина. Так, ладно, сначала надо ее наилетрализовать, ну, чтобы он потом отсюда уже никуда не ушел. Блин, напугал ты меня вообще серьезно, если честно. Ебать, ты страшно. Ебать, ты страшно! Тихо, блин, а прикольно. На, еще электрическим Они там пацанов подымают, а я их просто здесь вырубаю. Прикольно, да? Мне в принципе нравится, если честно. А может ты уже сдохнешь? Ой, еще такая музыка заигралась. Походу тут прям вообще нормальная месиво должно быть. А я тут развлекаюсь. Ой, не не не не, -не ой ой не то так а захватит там пацанов подымать я что то не понял ты не охренеешь что Че, я могу с тебя тоже там ну вообще классная тема так ну давайте хоть автомат возьмем ну так хотя поинтереснее может, но хоть чуть-чуть Мадрома Блин, офигенно. Вот блин есть кровь, да? зелёная, зелёная. Блин, офигенная песня. Просто ремикс бомба, блядь. Я прям кайфую. Не хочу, чтобы он заканчивался. Мне прям реально нравится. В труху, пацанов, в труху. Да ладно, вы, блядь, не зайдетесь тут всех подымать-то. Так, ладно, пойдем-ка мы выкосим их. Одно из лучших, что я сейчас слушаю Я помолчу, можно, да? Давайте послушаем музыку, я вас прошу Ой, извините, пожалуйста, короче, он умер, ладно. Я не хотел. Я восхищаюсь с вами, профессор. Ваши расчёпи и изучения так изящны и логичны. Ваши труды по мимикристики — это практикный мер, но невероятный вклад в науку. Спасибо, на доброе условия, Правда, это только моя заслуга. Но кто вы? Иван Быков, младший научный сотрудник комплекса Павлов. Я работаю в картотеке, мечтаю попасть под ваше управление. Я поклонник ваших работ что ж, ваше рвение похвально. Хоть и несколько настораживает, буду отправиться. Полимеры перспективная и быстро развивающаяся отрасль науки. Но тут ведь вот какое дело, на одном рвении результата не добиться. Давайте мы с вами встретимся, скажем, через месяц. Посмотрим, что можно сделать. А сейчас прошу меня извинить, наука не ждет. Так, а это уже весь не... У меня нет месяца. Вы еще обратите на меня свое внимание, профессор. Готов заключить пары. Вот оно как. Ну и такое бывает на самом деле. Корыстные цели. Хм. Месяц. Интересно. Я на самом деле удивлен, что я нашел проход. А мне же потом еще обратно придется лезть. А время, серии, ты уж должно заканчиваться. Такая песня классная играла, блин. Так и фанул с нее, боже. Это, конечно, крутая была песня. А выйти реально больше никак, да? Только, блядь, таким не очень аккуратным, не очень быстрым способом, я вот так скажу. Так, что у меня там, две водки? Так, надо перезарядить, кстати, все. Заряди, пожалуйста. Ага. А то я прям это самое. Так загорелся, так загорелся. Так, тут есть что-нибудь? Надо почитать Придется Как ни крути Дата данные удалены, как же даты удалены В случае возникновения экстренной ситуации риск утечки информации Сохраненные данные должны быть удалены Суки Жаль, это целый архив ведь Представляете Это у меня так шумело Так, сейчас мы еще вот Тварь вырубим еще Потому что чем больше их этих цветков, тем, естественно, хуже все работает. Блин, цветочек застрял, думаю, помочь мне речь О! Отлично, у меня цветочек. Так, я в туалете еще не был. Чекай-нибудь тварь выйдет, да? Нет? Хорошо. Так, каких-то тут записей я не вижу. Так, ну в целом можно идти ниже спускаться. Плохо, что я этот ящик не могу до конца суетать Так, идем на следующий этаж Так, тут у нас еще есть цветки mm -hmm. Ох ты что, напугала меня тварь mm -hmm. Реально, хоть вроде даже знаешь, вроде ожидаешь Но все равно пугает, зараза равно, как минимум, напрягает тут все. Так, что там под тобой? Одним какая-то книга, которую нельзя прочесть, жаль. Но которую не то, чтобы прям вообще нельзя прочитать. Так, здесь кодовый замок. А, так вот почему музыка-то кончилась. Убивать-то больше некого. Цветы закупили? Так, за дверьми... А, за дверями кто-то бегает. Блин, ну там внизу вообще какая-то жесть. Можно ниже спуститься, но пока не хочу. А, я дверь хотел открыть. Ну мы... Блин! Кодовый замок! А где мне от тебя пароль найти? Так, ну тут, по крайней мере, кровавые руки и кровавые следы. Ну, пойдем по кровавым следам, значит. Значит, чтобы открыть кодовый замок, надо идти куда-то по кровавым следам и искать подсказки. Я понял. Блять, ебать их там. Тихо, тихо, тихо, тихо. Есть щепка. Да, эта серия, будущая серия, обещает быть реально долгой. Потому что даже сейчас я немножко задержусь. Чисто, чтобы отгадать загадку, потому что потом я про нее напрочь забуду. Даже не думай. Так. отлично. Отлично. Лично от цветков главное избавляться. Главное цветки. Блин, потому что если их сейчас будет очень много здесь, то это самое. Ну, противник. Я вообще с ума сойду. Ладно, те, которые там уже попставали. Фиг с ними. Эти уже в кучу Мау превратились. Блин, блин сколько врагов. -то. Еще специально все именно, знаете, не роботизированные. Ну, по крайней мере, мы идем по подсказке. Вот они. Опа! Опа! Вот тебе и подсказка. Кровавые ручки. А как встать надо? Я просто вижу уже... По... Вот. Так, допустим. А вот тебе и код. О чем я и говорил. Так, давайте-ка я сейчас фотку подождите. Может быть, там надо будет под определенным углом, конечно, все это дело делать. Ну, а может быть, и так разберемся, если честно. Так. А, где тут круг начинается? Ну, примерно вот он круг. Вообще неожиданная подсказка, если честно. Ну, как-то вот так это получается. Ну, попробуем. Ладно, давайте сначала тогда дойдем до конца. И попробуем отгадать дверь. Упа, девушка. Так, пацаны. Смерть пришла. Да-да-да, именно я. Ой-ой-ой. Так, тут вот это... Похуй, пусть бьет окно. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Отлично. Опять музыка. Начинает. Как классно. Ой, я а потолок ударил с лошара, блядь. Не ты туда желание. Что ты, скалашников хочешь тут получать? Да держи. Вообще не жалко, братан. Смотри, смотри, смотри, смотри. Ты думал, я патрон пожалею? Я совсем драка не похож. Блин, ну то, что тут девушку добавили. Спасибо, наконец-то. Комплекс состоял не только из мужчин. Представляете? И вы это теперь знаете. Пусть и не так свободно. Ой, музыка опять началась. Ой, -ой, -ой у меня аж прям мурашка по коже. Блин, я не хочу его слушать. Он вроде мертв, но и вроде жив.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 Видите, даже ученые понимали, что полимер это что-то очень опасное. И раз уж, грубо говоря, ставили настолько серьез... серьезные опыты над людьми, то это все, естественно, далеко, вообще далеко не просто так. Так, ладно, пробуем пароль. Я тут сфоткал. Так, значит, примерно. Если так судить, это вот это Потом посерединочке было, Вот так и, по-моему, вот так Отлично Ну, вот так вот, вот тебе... Вообще, ну, просто подсказка руки Это было вполне чем достаточно Ой, сейчас там насуют всего Я не мог, да, как бы не решить эту загадку Сейчас мы еще и компьютер почитаем ну, тут сок материал дают, сейчас еще и прокачаюсь после серии. О, вообще. И нам сейчас немножко сюжеточки дадут, да? процентов здесь не просто так они ставлены. <coughs> так, данные удалены. Данные удалены, данные удалены. Значит, что-то они тут держали, что удалили. Опа, Ниеловы. О, участок. Так, привожу справку. Ниелов Владимир Алексеевич. 32 года. «Родился в подмосковной деревне, родители молоды, вскармливание грудное, рос здоровым ребенком, природа физический труд, строгие родители работяги, деревня есть деревня, прошел войну, психику сохранил, пристрастился к табаку, никаких болезней, кроме редкой простуды, типичный представитель здорового советского солдата, сильный волевой человек, жалко его». После попадания спор в кровь Ниелова через тело его жены наблюдался временный паралич, судорога мышц, раздражение и отслоение роговицы глаз, легкая деменция. Состояние ухудшалось три дня, но критическим не становилось и стабилизировалось. После нескольких последующих посещений нееловой А и Ниелову В, Казалось, та же становится лучше, но на седьмое посещение он застыл перед ее кроватью окончательно. Жизненные функции оставались в норме, однако признаков самой жизни Ниелла В больше не проявлял. Мы наблюдали за пациентами в естественном виде развития мутации борщевика, но позавчера человек пророс корнями, как и сама неелова А. Развитие борщевика пошло по топиковой ветви. Необходимы консультации с селекционерами из Вавилова. Эксперимент может считать провалившимся. Высылайте своих корректировщиков, товарищ Пур. Пусть зачистит объект не Блять, ладно, я думаю, это про нас, если честно. А нам все вот так вот оборвали тем, что... Все безуспешно, все провалено, все плохо, все ужасно. Так, ладненько, ребят, давайте-ка сохранимся и закончим на этом нашу серию. Да, поэтому спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Всех люблю. Также есть телеграм, ссылочка в описании Там я общаюсь Ругаюсь на всякие там, блять Шумоподавляющие эффекты И так далее и тому подобное Да и вообще, в принципе, люблю пообщаться Так что, всех жду Пока-пока